Я всегда стараюсь просыпаться с хорошей мыслью с тем что у меня есть уже план на день куда мне что нужно поехать или что мне сделать даже если тебе плохо ты себя настраиваешь и просыпаешься с улыбкой тем более с тобой маленький ребенок от которого но ну, никак нельзя не улыбаться у меня первое занятие проходит в 9 часов по skype hello how are you Окей, uh, okay. uh, сейчас мы будем проверять домашнее задание, которое я сдавала на прошлый урок. Uh, открываем open the book. Английский – это такой спасательный круг, который появился в моей жизни. В школе у нас uh, была учительница. Уже после всех вот этих больниц, центров, uh, ко мне в какой-то день пришла моя учительница и сказала, Ир, надо работать надо развиваться надо что-то делать принесла мне вот такую кипу учебников а давай будем заниматься репетиторством и вот такими маленькими шажочками это уже превратилось в такую прям работу работу и вот английский таким вот образом стал моей работой основной на тот момент а затем я поняла что его надо мне учить а на тот момент я уже получила первое высшее образование это Государственное и муниципальное управление, пошла учиться на дистанционное обучение по профессии преподавателя иностранных языков. Пока -пока. Пока. Это был 2005 год, приехала на летние каникулы после второго курса, и так получилось, что я оказалась в машине, и водитель не справился с управлением у нас было пятеро пострадали двое я и рядом со мной парень у него тоже перелом позвоночника после аварии я даже и не боялась садиться за машину даже как пассажир но дома то меня папа возил там друзья или сестра а когда я переехала в Новосибирск я поняла что в принципе у нас транспорт который он у нас практически недоступен начинает становиться доступным только ну вот может быть год и поэтому я видя как мои товарищи с нашего общества передвигаются на машинах причем на очень прикольных крутых машинах я поняла что я тоже буду водить я узнала что возле практически моего дома находится автошкола, доступная для практически всех на зоологии. Был страх, но у меня попался очень клевый, крутой инструктор, который присадил меня за руль на первом же занятии. А на следующем занятии я уже до дома доехала самостоятельно. Ну все, потом сдала на права, потом я начала работать, взяла кредит, купила эту вот машину. После того, как я попала в аварию, постоянное ежеминутное желание, что ты встанешь вот еще чуть-чуть. И даже в те моменты, когда мне приходилось общаться с такими же людьми на колясках, я, я отрицала этого. Я в определенный момент просто в голове щелкнуло, что прошло пять лет. А жизнь твоя, то есть что ты имеешь в жизни вот здесь и сейчас. Нужно принять себя, что все, вот ты такая. А ты начинаешь уже искать для чего? То есть что я кому могу помочь, или я могу сделать, или какой урок я должна вынести из всего этого. Работаю я в Агентство развития социальной политики. В качестве менеджера, который занимается именно проектами, связанными mm. с инвалидностью. Такие как акция, например, доступ есть. Работать удаленно – это одно, а, mm. а mm. когда mm. ты собираешься на работу, mm. то есть mm. ты mm. знаешь, mm. что ты mm. этому коллективу необходим, то есть без тебя какой-то механизм не начнет работать, mm. то есть это совсем уже другое, это уже настоящая реальная жизнь. И у меня есть много очень примеров, что часто вот а люди, которые жалеют себя, говорят, так где работать, посмотрите, какая безработица, тут находящие находящиеся, не могут себе найти работу. Я просто говорю, что всегда, если есть желание, возможность, она придет, ну, сто процентов. Просто жить в роли мамы я не могу. Мне не хватает общественности. Мне нужно развиваться, мне нужно двигаться. Я не могу просто сидеть вот на месте. А почему надо, ну я не знаю, потому что, наверное, надо. Потому что так сложились обстоятельства, что я от этого питаюсь, то есть как любой, как любая батарейка, да? то есть когда я занята чем-то и я вижу, что я кому-то помогаю, что в определенный момент жизни было, что мне помогали. И, и, и вот когда я тогда жила, мне очень хотелось чтобы я тоже могла быть вот, а, для кого-то, хоть маленькая частичка, но даже своим примером обязательно помочь. Я тогда себе поставила цель, что когда-то в жизни я обязательно буду помогать людям, тем, кто оказался в той же трудной ситуации, что и я. Потому что, вспоминая тот момент, было очень тяжело. Хочется, чтобы кто сейчас так случилось, чтобы попал на коляску, была какая-то мотивация идти дальше, учиться, работать, создавать семьи. От этой энергии, от этих людей, которые потом смотрят на меня уже другими глазами и э, по-другому даже думают, разговаривают, я питаюсь. То есть как батарейка, я от них заряжаюсь и иду дальше. У нас не хватает э, таких везде активных людей, поэтому когда такие вот звездочки появляются, то мы стараемся за них зацепиться и с ними ну, постараться их-то как-то оставить. Я, я, безусловно, чувствую себя счастливой. Но почему? Потому что просто я живу, живу, и все, что я хочу, оно все, все исполняется. Не просто так для того, чтобы что-то иметь и быть счастливым. Нужно обязательно что-то делать. Я живу счастливо, я счастлива, потому что я поняла, что счастье может быть только здесь сейчас, вокруг тебя мир, и ты можешь, в этом, у тебя в этом мире есть просто безграничные возможности, то в этом и есть счастье.